Правильная роль партнера сетевой компании. Смотрите, есть очень важные несколько факторов, которые позволяют либо сеть создавать, либо сеть аккуратненько распугивать. Так вот, очень важно иногда включать разные роли, когда мы работаем в этом бизнесе. Точно так же, как и дома, у нас есть роль родителя, иногда есть роль э, сына или дочери. Иногда есть роль нанятого человека на работу. Иногда есть роль ученика в школе. И у нас должны быть правильные роли в каждой ситуации. Мы не можем быть все время одинаковой роли. И это очень важный момент а, под то, чтобы немножко подстраиваться под рынок. О чем я говорю? Кто есть наш бизнес? Наш бизнес – это наличие офиса? Наш бизнес – это дистрибьюторы? Наш бизнес – это наличие продукта? Наш бизнес – это клиенты, наш бизнес – это реклама, это как бы все, да, наш бизнес. Но бизнесом является конечный клиент, который пришел и потратил деньги. Если мы находимся в ресторане, например, я иногда хожу в ресторан, и мне, приходя в ресторан, кажется, что кроме меня никого нет. И так все время. Вопрос. Какое у меня ощущение в этом ресторане? Ну, может быть, ресторан сделает человек для себя, где-нибудь на высокой горе, где нет клиентов, и он его сделал просто как вот один из 20 видов бизнеса, для того, чтобы вместо кухни у него был собственный повар в ресторане. И иногда новыми клиентами отбивал себе какие-то продукты. Такое может быть, но в основном большинство ресторанов Существует для того, чтобы зарабатывать деньги на конечных клиентах, не на количестве официантов. То есть, если я прихожу в какой-то кафе или ресторан, и мне говорят, давай работать официантом, у нас тут офигенно платят, у нас тут вот суши и вот там, не знаю, курица и вот эти салаты выдаются бесплатно тем, кто является официантом, какое у меня будет ощущение об этом ресторане? То есть, я не хочу работать официантом, я не люблю эту работу. Я могу ее выполнять, я могу освоить эту как бы, функцию, но я не хочу это делать. Например, приходя в автоцентр покупать машину, я хочу быть не продавцом машин, я не хочу быть дилером или дистрибьютором, я хочу купить машину. Соответственно, мне важно, чтобы мне показали функционал машины, чтобы человек ко мне относился уважительно, в чем бы я ни был одет, чтобы человек относился адекватно к той сумме денег, на которую я готов, чтобы человек вел себя очень достойно и представил мне свой продукт и свой бренд так, чтобы мне было приятно. Вот этого бы мне хотелось. Так вот, почему сетевики ведут себя не так? Потому что нам выгодно привлечь человека и его завербовать. Соответственно, с каждым эта процедура как бы проделывается. То есть человек попал к вам на встречу и вы его закручиваете вы маркетинг давай к нам зарабатывать. И есть Куча нормальных людей. Прям много нормальных людей, которые от сетевиков шарахаются. Чем ты занимаешься сетевым маркетингом? О, не-не-не. не Бывает такое? сетевым маркетинг? Не-не, только мне об этом не рассказывай. Почему? Потому что сетевики, как пчелы, навязывают свой бизнес. Они, как назойливые мухи, как пчелы, налетают вокруг, как вот осы, да? И человека давай жалить своим уникальным торговым предложением. Давай у нас бизнес, давай у нас выдаются машины, давай у нас там сеть построишь, это лучше, чем то, чем ты занимаешься. И вообще э, все, кто не работает в этом бизнесе, дебилы. Такое я слышу часто. Такое слышу просто вот от дистрибьюторов, особенно новичков. Часто, потому что на школах это им говорят, и они потом это транслируют на встречах. Понимаете, есть люди, которые зарабатывают на другом я зарабатываю на другом. Я не хочу быть официантом. Я не хочу быть продавцом автомашин. Я не хочу быть а, там, укладчиком асфальта. Понимаете? Меня не, не завербуешь в эту сферу. Я зарабатываю в другом деньги. Я готов потратить деньги на то, что мне предложат хороший достойный продукт. Вопрос. Значит, нет достойного продукта, раз идет только вербовка. Значит, нет продукта, который лучше, чем на рынке. Почему тогда 99% людей работают через вербовку и вот такими оголтенными глазами через э, вот такие суперпрезентации? Сказочные, эмоциональные, накачанные, они такие все надутые, ну вот а почему они не могут нормально рассказывать человеку о продукте, который э, достойный, который э, дает человеку определенную конкретную пользу. Там я, например, работая с НСП, могу человеку показать, что э, вот, пожалуйста, линейка бифидобактерий, она интереснее, чем то, что продается в аптеках и в магазинах. Вот, пожалуйста, клетчатка, вот э, там, продукт очищения, вот моющее средство. Вот лечебная зубная паста, она действительно лечебная. Ее можно давать ребенку, чтобы а там, зубки, когда режутся, не болели. Это работает. И я могу представить этот продукт как достойный продукт. И если человек зарабатывает в другой сфере и он не хочет рассматривать деловое предложение в области сетевого маркетинга, я вынужден выключить роль дистрибьютора, который рекрутирует и хочет себе заполучить партнера. Выключить эту роль, войти в роль консультанта по продукту и предоставить качественный человеку сервис. Кто-то скажет, Продавать. Причем тут продавать? Есть конечный клиент, человек, который готов тратить деньги на хорошие продукты, он уже привык тратить деньги на хорошие продукты, а вы его вербуете зарабатывать. Какое у него будет отношение к вам? О, сетевой маркетинг мне не надо, извините, это не мое. Потому что достали, а потому что реально достали. Так вот правильная роль это иногда выключать в себе рекрутера. Это очень важный момент. Нам важен и партнер, и клиент. Вы знаете, я встречал э, людей в компаниях с лидерским маркетингом, когда э, у человека построена большая сеть, и вся сеть вся занимается сетевым маркетингом. Я говорю, у тебя есть клиенты? Да, есть те, кто вышел из бизнеса. Они по остаточному принципу пользуются продуктом. Вопрос. Какое количество этих клиентов? Я часто вижу товары какие-то необычные, э, которые, ну, скажем так, на обычном рынке не продаются, их таких же нету, соответственно товар сильно уникальный и у них реальных клиентов 3-5 процентов и 95-97% 97 процентов это бизнес ориентированных партнеров, у которых части не получаются, они становятся клиентами и потом Сохраняют статистику 3-5% реальных клиентов. И 95% это работающие партнеры. Там, как правило, больше мужчин, все в костюмах-галстуках, все красиво продают, там большая стоимость входа и так, далее, и так далее. То есть, это вот такие сетевые компании, которые преподносят бизнес, как красивый бизнес. Но реально в нем нет клиентства. То есть, в нем нету возможности человеку просто тратить деньги на нормальный товар, потому что этот товар, либо он настолько уникален, что он никому не нужен, и в обычных э, торговых местах его нету, и в интернете в том числе, или такой же есть, но он не очень-то и нужен. Вот. Либо товар в принципе не очень нужен, а просто продается дистрибьютором как супервозможность. И именно поэтому встает вопрос, если у вас нет в вашей сети в 95%, ну пусть даже 70%, Людей, которые тратят деньги, не занимаясь этим бизнесом. Вопрос: есть ли у вас сетевой маркетинг? Если у вашего спонсора нету большей части клиентов, не то, что там сказка рассказывается, о том, что вот люди э, покупают, потом повторно покупают, и у нас все, все само идет. Реально, есть ли люди, которые заказывают продукт, не занимаясь бизнесом? Какое количество этих людей? 20 к 1. Или 1 к 20. Понимаете, в чем разница? И очень часто люди не совсем понимают о том, что бизнес должен состоять из клиентов. И консультант должен иметь две роли. Рекрутера, человека, который строит лидерскую сеть. И человека, который правильно работает с клиентами. Им же не обязательно носить продукцию. Бизнес, ношение продукции уже ну, почти давно прошел. То есть, большей части продукта сейчас уже консультанты не приносят. Они человека зарегистрировали, он сам по телефону заказал в компании продукт, а консультант лишь информационно обслуживает человека. То есть, он просто сопровождает, информационно созванивается, и клиент продолжает тратить деньги. Это называется остаточный доход. Бизнес – это не офис, это не количество рекрутеров в вашей команде. Это количество клиентов, которые команда создала повторных клиентов, которым не нужен этот бизнес. И если это количество клиентов маленькое, ребята, у вас неправильная роль в этом бизнесе. Или вообще вся компания учит дистрибьюторов неправильной роли. Понимаете? Сетевая компания нормальная, достойная. Это фабрика по производству лидеров, замаскированная под компанию прямых продаж. Внешне компания может быть просто консультантской компанией, в которой хорошая продукция. А внутренне есть производства лидеров, специальные лидерские мероприятия, на которых особо нет доступа. Клиент, приходя в ресторан, мне бы не хотелось слушать, как обслуживать клиента. Я хотел бы это видеть. Я хотел бы видеть достойное обслуживание, за которое готов платить чаевые. Я не хотел бы слышать о том, как бывают трудные, сложные клиенты. Потому что я, может быть, сам таким являюсь иногда. Я не хотел бы слышать о том, как а, кто-то кого-то мотивирует а, накручивать мне кофе еще 20 видов всяких там сладостей. Мне бы хотелось видеть, как человек это красиво делает. Мне бы не хотелось слушать это обучение. Я клиент. Мне не нужно это знать. Понимаете? И замаскированность под компанию прямых продаж – это действительно создание правильных ролей у дистрибьюторов сетевой компании. И именно очень важный момент – это когда мы создаем клиентскую базу людей, которые не занимались бизнесом и даже не интересовались этим, а к нему негативно относились и пришли в компанию не за деньгами, а за продуктом. И когда вы научитесь проводить такие презентации, вы увидите, что о компании не слышно, а обороты есть. Понимаете? Курочка клеет по зернышку. А почему такая большая попа? Потому что клиент делает реальный оборот. А дистрибьюторы делают оборот только на том, что звонки, активность, встречи. Вопрос, какая активность у вас в январе месяце, как правило, слабенькая. И вот компании, которые хорошо клиентоориентированы, у них стабильные обороты в январе месяце. И стабильный оборот летом. Потому что есть клиенты, которые берут повторный продукт, не только на рекрутинге. И вот этот очень важный момент – посмотреть график активности клиента. Сколько процентов клиентов в вашей организации? Лично в моей ситуации 96, а у вас. Поэтому давайте учиться правильной роли. До следующих встреч.